Друзья, всем привет, Это канал Вероника в США, канал, на котором я рассказываю о жизни иммигрантов в Америке. Я сначала задам вам вопрос, а потом перейду к теме этого выпуска. Вопрос состоит так. Интересны ли вам особенности американского английского и что бы вы хотели знать? Ну, то есть, типа, какие самые общие потребительные фразы, какой популярен сейчас сленг, как общается молодежь и так далее. То есть, интересен ли вам разговорный американский язык. Тема нашего разговора с вами будет это имена. Американские имена, популярные американские имена и как американцы воспринимают русские имена. Когда вы переезжаете в Америку, я вам хочу сразу сказать, будьте готовы к тому, что ваш ребенок по имени Алексей или Леша станет Алексом, потому что для американца Лоша, Алексей, нет, это возможно, но это очень сложно. И ребенок ваш, живущий в американском обществе, не захочет э, таких вот проблем с произношением его имени, поэтому он станет у вас Алексом. Это вот такой 99-й... Процентный вариант. Моего старшего и сына зовут Андрей. И как прекрасно, что это ми, имя нельзя перекрутить на американский лад. Конечно, можно сказать Andrew, но он ведь совершенно не Андрю, он Андрей. В паспорте так записано. И он себя идентифицирует с этим именем. И американцы его очень легко произносят. Они его произносят как Андрей. Младшего моего сына зовут Георгий. Но в транскрипцией идет «Джорджи» с «Ай-Ай» на конце. И «Джорджи» для них тоже простое имя. Единственное, что мне интересно, когда моему сыну будет 50 лет, он, наверное, для американцев до сих пор будет оставаться «Джорджи». Это такое уменьшительное, ласкательное «Джорджи». По поводу других имен. У нас работает на работе мальчик, которого зовут Сергей. Красивое русское имя, но он называет себя Сергей. Почему? Потому что Сергей звучит как бы как-то двухсмысленно, да? Сергей. Сергей. Uh, я не раз слышала о том, что дети начинают менять свои имена. То есть, если девочку звали Юлия, uh, она говорит, что она Джулия. Если.. Мария, uh, да, Мария Мария одно и то же имя Ну вот какие-то такие Екатерина Замысловатые имена Становится Кейт Кэтрин Я не знаю как они вот, в общем, они их начинают преобразовывать. Это опять же, когда дети попадают вот в окружение именно американского общества. Какие американские, какие русские имена в американском языке я слышала? Я слышала Таня. В основном как раз такими именами называют э, чернокожие своих детей: Таня, Вера, Наташа. Кстати, очень популярная. Ну и в принципе все из тех вот русских общеупотребительных имен, которые я знаю. Какие самые популярные американские имена? Все я вам это буду говорить, ребят, без статистики и своего личного опыта. Ну, давайте с мальчиком. Самое популярное мужское имя это Дерек. Дерек, Дерек, Дерек. Это имя окружало меня на работе. Наверное, 4 или 5 человек прошло, которых я знала, которых зовут Дерек. Не избавляет своей популярности такое old-fashioned name, как Майкл. Почему я говорю old-fashioned name? Потому что это имя... Э такое. Оно достаточно популярно уже давно. Вот uh, мое uh, имя Вероника по-американски звучит Вероника. Мы так называли Вероника Кастро. Uh, uh, Это была такая, да, помните? Мексиканская, по-моему, да? Не помню. В общем, какая-то героиня всех плаксивых мексиканских сериалов. Вот. Не раз я слышала в Америке, что имя Вероника – это тоже old-fashioned name. Поэтому я никак не хочу обидеть. Джон также остается это имя популярно. Шон. Причем хочу вам заметить, что имя Шон пишется И a, -E a a n Это так удивительно, я сама об этом не знала. То есть Сиан транскрибировать понятно, если это транскрибировать понятно, то это будет Сиан, забавно, но это Шон, Тайлер, популярное американское имя, которое я часто слышу, вот такие именно как Фрэнк, Бил, Рич, все они уходят, ну, не так уже популярны, во всяком случае, в такой вот нашей здесь пенсильванской жизни я так часто их здесь не слышу. А, какие женские имена самые популярные? О oh my gosh, Sam. То есть полное имя Samantha. Samantha, Sam, сокращенно. Боже, у нас, наверное, человек 6 работает с этим именем. Второе по популярности это Джесс Часика. Боже, это такое же популярное имя. У нас их уже человека 4 работает с таким именем. Какие еще часто я слышу? Джеклин, Джеки. и Но, ну, в принципе, наверное, вот из таких популярных... Больше я вам не назову ни одного. Ну Вот такие, как Дерек, Майкл, Джон, у мужчин, я бы сказала, топ-3. И такие, как Джессика, Джеклин и Саманта, uh, я бы сказала, у женщин. Самое примечательное у них, что они любят, особенно молодежь, называть вас первой буквой вашего имени. То есть не раз uh, мои молодые сотрудники меня звали не Вероника, а Би. Ви. А, то есть, соответственно, если бы вы были, допустим, Татьяна, вы бы были Ти по первой букве вашего имени. А, примечательно, что мое имя Вероника, да, меня в России называли и Вера, и Ника, и Вика. А в Америке у них, сокращает имя, они называют Рони. И они мне всегда говорят, а правда ли вас в детстве звали Рони? А я говорю, нет, неправда, потому что жила я в другой стране. И звали меня Никой. Поэтому в этом тоже есть разница. И последнее, ребята, давайте сейчас одну секундочку уделим ласковым именам, которые очень любят применять к вам, особенно официанты и продавцы, всякие консультанты, все люди, которые работают в обслуживании, но вы это встретите и в повседневной жизни в Америке в том числе. Первое место это Хани, Хан. Подскажите, как пройти там на улицу такой-то? Honey, excuse me, I don't know. Или oh, I don't know, hon. Понимаете, это вот очень часто употребимо. Sweetheart? Oh, sweetheart, I have no clue. Sweetheart – это вот милая. Что еще мы очень часто употребляем? применительно к детям особенно cutie pie, cutie pie, uh, pumpkin pie, love bug и love просто love uh, к примеру ты сегодня выглядишь прекрасно you look absolutely stunning love какой у тебя прекрасный, «Какие у тебя прекрасные часы?» «Oh, what a nice watch, love!» То есть слово «love» тоже может быть обращением в американском языке, причем довольно популярным. Я вам хочу сказать, чтобы вы не удивлялись, когда американцы будут вас называть всеми этими приятными определениями, потому что это в их манере общения – Просто даже в манере общения друзей и на улице вам просто человек может сказать там Sweetheart, Honey, Love, Lovebug, Cutie Pie и так далее. То есть это абсолютно нормально, у них это считается нормой. Ребята, всем пока-пока. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк. И опять же, скажите, что вам конкретно было бы интересно узнать по разговорному американскому языку. Обязательно сниму на эту тему видео. Пока-пока.